Первый навык, который должен развить каждый мужчина – это самозащита. Вам нужно уметь драться, если вас прижали к стене. Далее по списку каждому необходимо уметь заменять шины, прикуривать аккумулятор автомобиля, пришивать пуговицы, чтобы позаботиться о себе. Овладейте этим хотя бы на базовом уровне. Также научитесь готовить. Развивайтесь физически. Вам не нужно быть бодибилдером или бегать марафон, овладейте своим телом. Далее идет финансовая смекалка, также каждый мужчина должен развить внутренний компас, чтобы ориентироваться в жизни. Вы – это не ваша работа. Отделите личные дела от рабочих. Также вам нужно умение развивать тесные взаимоотношения с любыми людьми. Следующий навык – научитесь слушать. Миру нужны люди, которые умеют слушать других. Каждый мужчина должен быть способным отпустить все и идти добиваться поставленных целей.